«Часы судного дня» — это не способ фиксировать взлеты и падения в международной борьбе за власть. Они должны отражать перемены в постоянной опасности, в которой человечество живет в ядерный век. Евгений Рабинович, учредитель американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Всем доброго времени суток, друзья! Все мы привыкли воспринимать научный прогресс как что-то, безусловно, положительное. Некоторые верят, что прогресс способен дать человеку свободу, безопасность, комфорт и вечную жизнь. Однако достижения науки дали человечеству не только эффективные способы спасать и улучшать жизнь, но и не менее эффективные способы отнимать ее. Кто бы мог подумать, что великие открытия ученых-ядерщиков начала 20 века приведут мир на грань катастрофы. У нескольких мировых держав на текущее время запасов ядерного оружия столько. Сколько, сколько, хватило бы, чтобы стереть всю современную цивилизацию с лица Земли? Причем несколько раз. Теперь буквально судьба всего мира стала зависеть от политических решений кучки высокопоставленных людей. Можно ли предсказать катастрофу в текущей обстановке? Можем ли мы чувствовать себя в безопасности? Насколько человечество близко к концу света? Чтобы хоть как-то ответить на эти вопросы, учеными из американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» был создан проект «Часы судного дня». Более 70 лет этот проект, анализируя разные политические, экономические, экологические факторы, пытается предсказать, насколько мы близки к глобальной ядерной катастрофе. Часы эти устроены очень просто – чем ближе минутная стрелка часов к полуночи, тем ближе человечество к гипотетической мировой ядерной катастрофе. Где полночь Уничтожение в ядерной войне. А прежде чем мы продолжим, хочу попросить вас поставить лайк этому видео и сделать репост в любой из ваших соцсетей. Данная тема крайне важна и нуждается в максимальной огласке. Сами авторы считают эти часы скорее символом глобальных угроз и способом проинформировать мировое сообщество об опасности, чем идеальной системой предсказания. Для определения времени на часах экспертами учитываются такие факторы, как ядерная угроза, климатические изменения и, например, развитие искусственного интеллекта. Решение о переводе стрелок часов судного дня сопровождается большим отчетом специалистов о состоянии дел в мире. Встреча Совета бюллетеня ученых-атомщиков, а также приглашенных экспертов проходит ежегодно. На закрытом совещании они обсуждают актуальные мировые изменения. Какой-то конкретной формулы, по которой отсчитывается время до ядерной полночи, нет. Специалисты основываются на своих знаниях и анализе фактов. Как же менялось время на часах судного дня? Вспомним самые ключевые исторические события 20 и 21 века, влиявшие на колебания их минутной стрелки. 1947 год. Установка часов. Начало холодной войны. 7 минут до полуночи. 1949 год. СССР испытывает свою первую ядерную бомбу. 3 минуты до полуночи. 1953 год. СССР и США с разницей в 9 месяцев проводят испытания термоядерных бомб. Две минуты до полуночи. Самое близкое положение минутной стрелки часов судного дня гипотетической мировой катастрофе. В первый, но не в единственный раз. 1960 год. Мировая общественность осознает реальность угрозы ядерного коллапса. 7 минут до полуночи. 1963 год. США и СССР после Карибского кризиса, во время которого человечество находится всего в нескольких шагах от глобальной ядерной катастрофы, подписывают договор о запрещении испытаний ядерного оружия. До полуночи остается 12 минут. 1968 год. Конфликт во Вьетнаме. Франция и Китай создают и испытывают свое ядерное оружие. Войны в Индии и на Ближнем Востоке. 7 минут до полуночи. 1972 год. США и СССР подписывают договоры об ограничении стратегического вооружения ОСВ-1. До полуночи остается 12 минут. 1974 год. Индия испытывает свою первую ядерную бомбу под названием «Улыбающийся Будда». Отношения между СССР и США ухудшаются. Переговоры по ОСВ-2 приостановлены. До гипотетической мировой катастрофы 9 минут. 1984 год. Уже 5 лет идет война в Афганистане при участии СССР и косвенно США. Рональд Рейган усиливает конфронтацию с СССР. Три минуты до полуночи. 1991 год. Конец холодной войны в связи с распадом СССР. Подписание двумя сверхдержавами договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. До мировой катастрофы остается 17 минут. За всю историю это пока что самое далекое от полуночи положение стрелки часов. 2002 год. После терактов 11 сентября США отказываются от подписанного ранее договора об ограничении ПРО и планируют развернуть национальную противоракетную оборону. До полуночи 7 минут. 2015 год. Страны с ядерным вооружением игнорируют соглашение и не сокращают запасы. Между США и Россией началась новая гонка вооружений. Кризис между Россией и Украиной приводит к конфронтации Востока и Запада. До мировой катастрофы остается 3 минуты. 2018 год. Северная Корея продолжает проводить ядерные испытания. Угроза климатических изменений растет. Конфронтация между США и Россией продолжает накаляться. До полуночи остается 2 минуты. На данный момент это самое близкое к полуночи положение стрелки часов судного дня за всю историю, впервые повторившееся с 1953 года, со времен самого разгара Холодной войны. 2019 год. США объявляют о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эскалация гонки вооружений России и США на фоне конфликтов в Украине, Сирии и мятежа в Венесуэле, где постоянно сталкиваются интересы этих двух сторон. До мировой катастрофы остается... Можем ли мы что-то изменить? В отчете, выпущенном в январе 2018 года, специалисты бюллетеня отметили, что нужно делать для избежания глобальной катастрофы. США и Россия должны остановить политическое противоборство и начать сокращение ядерных запасов. Правительство Китая должно перестать игнорировать агрессию КНДР и воспользоваться политическим влиянием в регионе для урегулирования напряжения. США должны снизить интерес к делам ближневосточных стран, особенно к Ирану. Страны должны снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу Земли для избежания экологической катастрофы. Миру следует опасаться полноценного искусственного интеллекта, пока до конца не изучены его перспективы и опасности. В разговоре с New Republic астрофизик и член совета директоров бюллетеня Лоуренс Краус заявил, что часы это скорее символ, нежели мерило мировой опасности. «При виде этих часов люди могут так сильно испугаться и впасть в депрессию, что не будут ничего делать, а могут разозлиться и сделать что-нибудь. Проголосовать на выборах в первый раз, выйти на демонстрацию или писать прошения в правительство», — говорит Краус. Друзья, возможно у вас тоже есть идеи, как мы, простые жители, можем повлиять на большую политику и бизнес и предотвратить катастрофу, к которой может привести игра их амбиций. Критикуешь? Предлагай! Пишите об этом в комментариях. Также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в теме. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.